Привет, ребят, с вами я кино <звучит> да это опять право Старс. у андрей уже готов у тебя сейчас замортиса, бесконечный ультамортиса включаю и все <смех> сегодня опять право Старс. а как тут еще да. так давай начнем Угу. Mm -hmm. Вам понравились ролики, мы вам понравились мои, мои последние три ролика? Если да, то чрт. <laughs> Благо, что у меня там того. Блин. Катя андрей привет привет андрейка так давай посмотрим так бесконечная ульта мортиса как правильно мартис мартис или мартис и мартис мне не важно короче напишите в комментах Вот это вот очень жесткий фейл. Это реально очень жесткий фейл. Кстати, вы тоже прошли вот этот вот испытание? Ну, типа, выдавал же скин, выдавал же сын. Короче, выдавался скин. Ну, типа, король. Варвара в болт. Вы его прошли. Уверен, что прошли. Так. Это не гофью тут будет. Мне тут пытаться что-то сказать. Я за Мортиса давно не играл, но вам может показаться, что я играю за ним постоянно. Нет, то просто того. Это не скею мечты это просто удачное стечение обстоятельств что мне такие тупорылые попадаются блин, а ты дебил я не уверен так Вот я не хотел нападать потому что смысл у меня смысла просто не было Просто беги. Андрей, беги. Ты куда пошел? Блин. Ну ладно. Как говорится. Пока того э -э -э, я забыл. Помогу. Пока не потолбешься, прям научишься. Понял? Так, Андрей, отходим. Андрей, отходи. Отходи. вот ты горячая. Вот это, вот это Фэйл! Цуфэйл жестко. я так запылил. Блин, на минус 6 кубков Как я так запылил. Блин Ладно, не <гум> Ладно, не <важно. гум> Так на я не хочу Брэй! Давай! Поигруем! <laughs> Не ну, скажите, почему у меня такой свет? Бегу! Так, там же, там в кошеле. Вы тут, там в кошеле. Чувствую себя вы тут. Нахуй похренели. Порывы, твое здание. Ничем нет, порывы, твое здание. Идут не насрать, хотя. Говорю про людей, не насрать она реально очень понибильно. Он скорее всего другая. Почему другую мысли? Ну не ладно. тут я до барни играть но давай вот, этот того находим на нас больше урона Да. не везет нам сегодня что-то <с Survivor> неважно я найду способ а, ами... а. получить по жопе так наглобия ушла что появляется не менее наглый брок на, тупо зажали чего не удивительно неважно да блин 30 тысяч здоровья на пм да зачем дать хотите прикол Мне не выпал вот это вот все не выпадает это так андрейка что-то пишет Ладно, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик, рано-но, видео на канале, кинёсер, спасибо за просмотр, всем пока.